И мы начинаем с вами первооснову жизни, потому что, во-первых, ее нам проще всего понять, мы в ней живем, да? мы в ней барахтаемся. А во-вторых, с нее все начинается и, наверное, все, все ею и заканчивается. Ибо если бы мы с вами имели несколько иную форму жизни, например, не белковую или имели немножко другую структуру тонких тел человека, в которой, бы, например, тела бы были упакованы немножко в другой последовательности, или отсутствовало бы какое-то тело, или наоборот присутствовало бы какое-то дополнительное тело, то и жизнь бы перед нами, вопросы жизни бы перед нами стояли несколько иначе. И понятия в жизнь мы бы вкладывали тоже, наверное, несколько иные. Что мы вкладываем в это слово? Мы не напрасно с вами сначала его искали на уровне ментала, потому что в ментале все-таки худо-бедно, но как-то оно присутствует. Мы им оперируем, мы его знаем, мы его используем, используем и так, и всяко в контексте и без контекста. Это значит, что оно имеет некий, некий, некий спектр свободы. И спектр свободы предопределяет различный опыт. Мы знаем, что жизнь бывает хорошая, плохая, например. Да? Так себе серединка наполовинку, и ничего сойдет с пивом потянет. То есть есть уже определенного рода даже не дуальность, а в общем-то некая, некая череда классификации Мы знаем, что бывает жизнь богатая и бедная, мы знаем, что бывает жизнь удачная и неудачная. Вот она разная бывает. В дуализм, как правило, всегда все укладывается, но все-таки есть хоть, хоть какой-то элемент немножечко из возможности этот дуализм преодолеть. Но, как правило, этим правом и этой возможностью пользуются очень мало кто. И обычно такие люди имеют несколько иные характеристики в мире обычных социальных людей. Ну, в лучшем случае их называют фантазерами, а в худшем случае да, с легким прибабахом. Но вот в чем дело. Заполнение первоосновы жизни в обычном социальном человеческом сознании, даже если оно развито, даже если оно свободно культурной средой, оно ему позволяет, например, там Европа позволяет иметь третий пол. Да, вот они, они таким способом нашли заполнить возможность там, еще, еще как-то первооснову жизни еще какой-то формой, да. Существует там, не только третий пол, другие половые там, сексуальные ориентации. Да. это тоже другая форма жизни, несколько другая форма жизни, которая тоже дает чуть-чуть иной опыт, да. хотя бы чуть-чуть, ну, ну, хотя бы чуть-чуть иной опыт. Вот они тут таким вот образом как бы нашли выход, то есть это всего лишь попытка вырваться из дуализма. В религиозной среди ортодоксальных религий, таких как мусульманство, христианство в православном контексте и, конечно же, иудаизм, такой, такой вольницы, конечно же, не будет. И то, как смотрит человек, живущий в этих пространствах на первооснову жизни, на само понятие жизни, предопределяет, как он будет эту первооснову заполнять, да, конечно же, с разрешения системы. Обычно человек танцует от этого определения, ставя себя в центр оценки. Грубо говоря, если есть переживание мо. Значит, это входит в понятие жизни. А если это переживание чужое, то оно может, в общем-то, и не войти, потому что жизнь – это то, что я переживаю. Это жизнь – это то, за, за, зачем я признаю существование. То есть я разрешаю ему существовать наравне со мной. А многому ли мы разрешаем существовать наравне со мной, с собой? Даже не брать такие серьезные религиозные масштабные системы, как ангелы и демоны. Да? Ангелов-то, может, мы еще как-то вытерпим, да? но демонов ну, совсем никак нельзя. Это, общем, категорически противопоказано. Хорошо, если ты хоть как-то связан с природой, такое понятие, как леший, домовой, русалка и прочее, нечисть, как говорят те же христиане, не является для тебя чем-то несуществующим. Да? То есть это тоже форма жизни, несмотря на то, что ты ее Возможно, принимаешь как своего врага, и таким образом мы, как правило, очень плохо инвентаризируем вот это вот распространение своего мнения о том, что может существовать, что не может существовать. Это все очень индивидуально. А все почему? Потому что мы каждую первооснову наполняем, проживая некий объем времени в каком-то определенном пространстве. И недаром мы на предыдущих каких-то занятиях с вами многократно говорили о том, что как вот... Движение по жизни человека идет от детства к взрослому состоянию к старости, так и движение по кастам идет от земледельца к купцу к воину и так далее. То есть этот процесс, который алгоритмизирован степ by степ и его никак невозможно изменить. Так и сознание человека набирает опыт, двигаясь по пространству начиная от физического, эфирного, астрального, ментального и так, далее, и так далее Что у буддистов описано как колесо перерождений не только в человеческом виде, но и в всех разных видов, как сказал Высоцкий, если тупка туп, как дерево, то будешь ба бабам, и будешь ба бабам тысячу лет пока помрешь. Но это юмор, конечно, но вот это вот как-то ⁇ емко определяет форму твоего дальнейшего воплощения в зависимости от твоей бытийной конфигурации. Да, вот таким образом, индуисты, они вывели вот эту вот формулу, не отрицая ничего в окружающем мире, не выводя человека как венец творения, да, а сравняв его со всеми остальными живыми, просто показали, что когда ты рожаешься, рождаешься человеком, у тебя еще в общем-то, не все потеряно. Да. Но это ничего не значит, потому что если ты будешь плохо себя вести, то в следующей жизни опять будешь псом шелудивым, каким ты был и в предыдущей жизни, чего мы тебе уже неоднократно доказываем. Но в, наших, в нашей культуре, конечно же, это не так. Форму, форму жизни и вообще жизнь как право существования мы признаем лишь только либо за человеческой расой, либо только за собой. Причем все, что выходит за пределы культурного образования и разрешенного уровня коммуникации, уже как бы живым не считается, а считается некой виртуальной реальностью, да, как говорит русский телевизор, что там у Хохлов. Да, говоришь, Хохлы это уже какое-то отрицательное образование, вообще уже непонятно где. Вот, вот в общем-то, люди, которые живут под телевизором, да, в рамках эгрегориальной среды и под его излучением, они начинают медленно, но верно, формировать в себе реальность именно в пятне, которая падает от телевизора строго на них. То есть вот такой маленький кусочек. И это обязательно тоже... Этапы надо пройти. Да? Человек набирает сначала даваемый опыт, разрешенный опыт. На физическом, эфирном уровне он учится выживать, а значит принимает какие-то правила игры. Потом начинается астральная болтанка, как в возрасте полового созревания. Он начинает смотреть по сторонам, читать не ту литературу, ездить за границу, сравнивать подлец начинает. То есть у него уже начинается немножко расширение такого кругозора и расширение пятна возможностей. И это пятно возможности, когда он доходит до определенного граничного уровня, человек вступает в конфликт с системой. И вот тогда начинается перезаполнение первооснов. То есть либо система прижимает человека, нагибает и оставляет в такой вот позиции поучиться уму разуму, либо человек нагибает систему и в общем-то, оставляет ее в такой позиции, то есть у кого что получается. Мы с вами пойдем. Заполнять этот вопрос конечно же не социально, конечно же магически, безусловно, магически. И здесь я вам еще раз напоминаю, что здесь вам нужна концентрация и скорость, потому что если вычислят, да, что вы занимаетесь таким безобразием, то ну, в общем, Милиция, конечно, с мигалками не приедет, но кое-какие системы типа инквизиторских, да, они моментально обратят внимание. Поэтому вы делаете все концентрированно, быстро, именно по тому алгоритму, по которому я вам скажу, я вас буду поддерживать, я вас буду прикрывать. В тонких местах, да? но только в тонких местах, потому что закрывать вас совсем ⁇ это лишить опыта, за которым вы идете. Так что вот здесь вот как бы защита должна быть очень-очень такая аккуратная. И вот с первоосновы жизни мы как раз с вами и начнем. Когда, в какой момент вы начнете воспринимать окружающее пространство как себя же, как проекцию себя же? Ну вот для, для, как бы для иллюстрации, я, наверное, приведу вам такой пример. Представьте себе, есть человек, он рассказывает о некоем литературном произведении, которое он прочитал, знает, неважно, и начинает он свой рассказ следующими словами. Как-то я прочитал рассказ, и вот в нем говорилось следующее, дальше текст. Есть вторая форма подачи. Человек говорит, есть такой рассказ, и в нем говорится следующее. Вот вроде бы об одном и том же, а формы подачи две разные. Один говорит, я прочитал рассказ, а другой говорит, есть такой рассказ. При этом что происходит в сознании первого человека? Он признает наличие рассказа только в том случае, если он его прочитал. Потому что если он его прочитал, рассказа не существует в его сознании. То есть если я чего-то лично в себя не воспринял, не впитал, не всосал, то этого просто не существует в реальности, это не прикасается с моей первоосновой жизни. Тогда как второй допускает, что есть такой рассказ, я, может быть, его и не читал, я, может, о нем слышал, а, может быть, я его и прочитал когда-то, там очень давно, но он существует отдельно от меня, и я позволяю ему это делать существовать чему-то отдельно от меня, без моего разрешения. И вот этот переход как раз тот, о котором я говорю. Состояние есть я, которое постигает жизнь, и вот она становится моим достоянием. А потом вы перейдете в состояние есть жизнь, она постигает меня, и в этом свойстве она становится моим достоянием. И у каждого этот переход произойдет на своем пространстве. Не пропустите его, это очень важно.